Мой проект это добратория, акватория добра, семейно-экологическое мероприятие. Я работаю в филиалах компании Паунка Башнефть, Башнефть, Фанефтья Хим, Башнефть Навойл и Башнефть НПЗ. У нас крупнейшее градообразующее предприятие одно из городообразующих предприятий Уфы численностью 9000 человек. В основном у нас производственный персонал, операторы технологических установок, машинисты насосов, лаборанты. Сейчас я работаю в секторе по внутренним коммуникациям, корпоративной культуре. корпоративной у нас... Я проект этот... Будет работать с проблемой с недобросовестностью, потому что из-за нее на производстве у проходит происходят аварии. Она приводит к загрязнению окружающей среды, ухудшению качества продукции и большим репутационным потерям. Это, это в свою очередь, миллионные финансовые потери. Добросовестность – это одна из четырех ценностей компании, проявляющаяся в строгом выполнении взятых на себя обязательств, соблюдении регламентов и правил. А также это философия доброй совести, честности, прозрачности в своей работе и социальная ответственность бизнеса. Это история про то, что нужно делать по правилам, что нужно работать по правилам и по совести. компания реализует Наша компания реализует крупные добросовестные проекты по экологии, помощи детям и пожилым людям. Участие работников в этих проектах знакомит их с общей культурой добросовестности нашей, нашей компании. И, на мой взгляд, это очень хорошее введение в добросовестность, помогает объединять людей с, общей, с одинаковыми интересами, и близкой картиной жизни, философии жизни. Затем, после того, как мы людей познакомили с традициями нашей компании, важно показать, как другие заводчане получают выгоды от добросовестности, и чтобы каждый работник захотел получить для себя такие же выгоды. И потом нужно показать, как реализуется добросовестность на местах, как каждый работник может работать добросовестно. Ожидаемые выводы работников на каждом из этапов реализации проекта. Первое – это я часть добросовестной компании. Второе – добросовестным быть выгодно, и я буду добросовестным. И третье – я могу быть добросовестным в повседневной работе, и это несложно. Целевая аудитория. Большинство работников предприятия это производственный персонал, операторы технологических установок, сотрудники лаборатории, машинисты, насосы. также у преобладающего большинства есть дети. Средний возраст работников от 28 до 45 лет. Они стремятся быть не хуже одногруппников, соседей, одноклассников в карьерном плане и в материальном благополучии. Я часто на работе Слышу, когда говорят про тех или иных людей, о том, на какой машине они ездят, где они живут. Ну, то есть они даже не описывают людей, там, это та блондинка с второго этажа, нет, они описывают людей по каким-то достижениям, особенно в материальном плане. Они любят своих детей, они мечтают стать крутыми, высокооплачиваемыми профессионалами и не успевают проводить время с семьей. Их очень сильно раздражает, когда указывают на ошибки, вдохновляет возможность стать лучшим, гордятся своими успехами и успехами своих детей и хотят знать, как легко и быстро достичь успеха. Информационное ядро проекта. Что должен запомнить или сделать работник? А Первое, что он должен запомнить, это то, что быть добросовестным выгодно. Я буду честно и старательно выполнять свою работу, а также предлагать проекты для развития корпоративных волонтерских проектов. Компании это ценят, и таких работников отмечают. Это как раз то, что мне нужно. Акценты и основное информационное коммуникационное сообщение. Добросовестность вас ждет везде. В каждой профессии, на каждом участке, она важна глобально в мире и на каждом рабочем месте. И также быть добросовестным просто. Каждое составляющее мероприятия показывает, почему здесь важна добросовестность. Например, Сотрудники биологических очистных сооружений рассказывают о том, что могло бы произойти, если бы они работали недобросовестно и в реку попала бы не до конца очищенная вода. А Работники лаборатории могут рассказать о том, что было бы, если бы они, ну, наше предприятие отгрузило некачественный бензин. Показывают, как замечают и отмечают добросовестных работников руководство компании и показывают, как быть добросовестным. Задача мероприятий и запланированные итоги. Первое. Мне важно, чтобы работники поняли, что, что выгодно быть добросовестным и начали вести себя добросовестно. Второе. Примерили добросовестность на свою повседневную работу и деятельность поинтересно, например, на участие в каких-то волонтерских проектах по экологии, по помощи детям, чтобы работникам, чтобы детям работников было весело, и они смогли вовлечь, э, в свои, вовлечь работников, помогать их, помогать им в заданиях, и тем самым, чтобы работники немного переосмыслили свою деятельность и чтобы работники захотели похвастаться перед своими детьми и в следующий раз тоже быть в качестве награждаемых работников. Формат мероприятия. Это семейное экологическое событие, выпуск мальков с награждением самых добросовестных по итогам года. У нас в компании проходит тоже популярное экологическое мероприятие, это высадка деревьев, мы высаживаем несколько тысяч деревьев в разных лесничествах нашей республики, но те, кому нравится это мероприятие, те, кому заходят, уже много раз были на нем, и вот такая альтернатива уже популярному нашему экологическому мероприятию. Количество участников до 50 работников с детьми. Традиционно мальков мы выпускаем в, в августе, но в этот раз мы выберем выходной день, чтобы, дети, чтобы родители могли прийти с своими детьми. Время проведения с 8 до 11 должно быть раннее утро. И место проведения берег реки Белая. Бюджет 215 тысяч рублей. Мы приглашаем работников привести своих детей на традиционное для компании экологическое событие – выпуск нескольких тысяч мальков в реку Белая. У каждого работника будет возможность выпустить своего малька в воду. И, конечно же, ну, у каждого ребенка работника будет возможность выпустить малька в воду. И, конечно же, загадать желание. А также ребятишки больше узнают о работе родителей. Кто-то из них даже станет спикером и поможет родителям с проведением мастер-класса. А кто-то поможет с получением заслуженных наград. В интерактивах с детьми, в вопросах ведущих и спикеров, к ним зашиты важные сообщения для их родителей, которые, конечно же, будут подсказывать своим детям, как работать добросовестно и насколько это выгодно всем. Для детишек множество активностей, для родителей изначально это возможность разнообразить выходные с детьми и рассказать о своей работе, в ходе которой они сами придут к необходимым для нас выводам. Почему же каждый представитель, почему же каждая категория этих людей пойдет на мероприятие? Работники пойдут, потому что там их детям будет интересно. Он сможет выпустить рыбку, узнает о том, где работают родители, поиграет. Интересно, они пойдут в надежде на интересно и весело провести вместе время. И также работники, которых награждают, они все-таки захотят, чтобы их дети увидели, как их ценят на работе. Дети пойдут на это мероприятие, потому что будут фокусы, призы и конкурсы. И, конечно же, также будут надеяться на то, что это будет веселое времяпрепровождение. Там, где они что-то не будут знать, они будут знать, что им помогут их родители с ответами на вопросы. И у нас в спортивных мероприятиях награждают родителей и дети с радостью аплодируют им, хлопают, делают фотографии, выходят вместе с ними. И я думаю, что это мероприятие можно провести также. Так, здесь я привела небольшую схемку по плану размещения активности. Вот у нас сейчас в том формате, в котором сейчас выпускаются мальки, есть только река. Мальки и желобок. Нету гостей. А, ну, и есть несколько гостей. То есть, по сути, у нас также приходят на это мероприятие руководители департаментов, руководители крупных структурных подразделений, управление по охране окружающей среды, руководители лаборатории и представители различных министерств и ведомств, которые будут награждать сотрудников лучших, они изначально уже каждый год приходят на это мероприятие. Итак, я предлагаю провести следующие активности. Первая активность – очистка воды. Короткий рассказ о биологических очистных сооружениях. Все это займет где-то 30 минут вместе с награждением. На сцену выносят макет фильтра. Такой очень упрощенная модель биологических очистных сооружений. Это гордость наших предприятий, которые два работника со своими детьми выступают в роли экспертов. Они про про показывают то, как, как все это работает, как наглядно очищается вода. А руководители биологически очистных сооружений в конце... В конце этого события наградят детей, которые выступали в качестве экспертов небольшими подарками. Также наградят двух-трех работников, в том числе из биологически очистных сооружений от Министерства экологии за проекты по защите и очистке воды. Акцент мы делаем на том, что мы пользуемся водой добросовестно, и что конкретно, и за, рассказываем, за что конкретно награждаются работники. Они также могут сами немного упрощенно об этом рассказать. Вторая активность – это проверка воды. Здесь сотрудники лаборатории, лаборатории рассказывают о своей работе. Они могут проверить... Ну, в своих опытах показывают, как они проверяют качество воды. Но сначала дети работников на готовых наборах по химических опытов показывают небольшие, какие-нибудь очень яркие, эффектные опыты и помогают своим родителям. И потом уже работники лаборатории рассказывают о своей работе. Пока убирают оборудование, дети могут провести небольшие свои исследования, отфильтровать воду и проверить все качество какими-нибудь экспресс-полосками. Экспресс Также завершается эта активность традиционным награждением. Активность 3. Самое важное – это выпуск мальков. Длится она где-то 50 минут вместе с награждением. На сцене экологи и их дети. Они проводят представление природа волшебница. Собирают заранее подготовленные рисунки у рыбу детей и показывают опыт, как они оживляют рыб. То есть снимают там тряпочку, флаж, и под ним оказываются уже рыбки, мальки наши в брендированной прозрачной таре. И также в нашей цистерне брендированной тоже не показывают, что и там такие же рыбки. Экологи рассказывают о мальках, о том, как мы реализуем этот проект, о том, сколько уже рыб было выпущено в воду, а ведущий расскажет в общем о том, какую пользу это принесло природе. Руководитель экологов награждает детей экологов, а представитель профильного министерства награждает работников, которые выходят также с семьями. Затем дети в брендированной прозрачной таре, я здесь немножко изменил количество, поэтому их 50, выдают, выдают рыбные мальки, делаем фото и запускаем мальков на специально импровизированный деревянный такой пристег делаем фото и видео, затем в реку по специальному брендированному желобочку поступают остальные мальки, потому что традиционных там около двух или четырех тысяч, и мы не можем каждого малька запустить отдельно. Ведущий рассказывает, что все это время в цистерне выравнивалась вода по температуре, по составу, чтобы мальки потихонечку к, ним, к ней привыкали и смешив... ну, смешиваются с речной, и если этого не сделать, то малькам будет достаточно сложно из-за изменения температуры, резкого, резкого изменения состава. И мы делаем это, потому что мы поступаем добросовестно. Смотрим, как мальки ведут себя в природе, умиляемся. Активность четвертая. Это сортировка мусора и веселые старты и аквагрим. Она продлится один час 10 минут вместе с награждениями. Здесь в этой части мы рассказываем то, как можно еще быть добросовестным на своих местах рабочих, например, сортировать мусор, рационализировать производство и добросовестно выполнять все предписания профильных министерств. Это тоже большой вклад в добросовестную жизнь. Представители администрации города награждают активистов, которые организовали сбор и переработку мусора в торсырья на заводе, которые, конечно же, выходят с детьми. Потом они проводят веселые забеги. Важно не только прибежать первым, но и закинуть мусор соответствующей категории в правильную коробочку, в правильный контейнер по цвету. Руководство завода награждает рационализаторов, это также 2-3 человека, и они проводят мастер-класс для детей по сбору 3D-пазлов. Рыбка для маленьких детей и для детей постарше. Это брендированная заводская установка. А этот пазл дети забирают с собой в качестве сувенира от мероприятия. Все это время для ребят работает зона аквагрима. Оценка эффективности. Опрос участников мероприятия мы проводим, так как участников мероприятий всего 50, я думаю, что с этим не будет больших проблем. Мы можем позвонить им лично или те работники, у которых все-таки есть электронная почта, отправить им анкеты по электронной почте. Потом мы будем отслеживать, участвуют ли участники данного проекта в других добросовестных проектах компании. И также при расследовании происшествий, несчастных случаев, будем смотреть, принимали ли они участие в этом мероприятии. Проводим мониторинг соцсетей и выявляем, что говорят и пишут о мероприятии работники. У меня все.